если бы вдруг один из тут же рассматривающих не произнес «Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякой другой, имею право на этот портрет». Слова эти в миг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек лет тридцати пяти с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу,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 Редко покажется карета, кроме развитой, в которой ездят актеры, которые громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы. Извозчик весьма часто без седока плетется, таща сена для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем поутру.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 Их также трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которые зарождаются в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся, и пьянствуют вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собой старое тряпье и белье от калинки на моста до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за 15 копеек. Словом. словам,